Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Atol 90F и оформление кассового чека коррекции расхода. Для оформления кассового чека коррекции расхода на кассовом аппарате Atol 90F необходимо войти в кассовый режим. Для этого из выбора нажимаем 1.1 и Т. На экране отобразятся 40. нуля. 6 раз нажимаем клавишу X.